Николай Балакин, руководитель международного клуба Вячеслава Бронникова на на Москва». И Роман Зыков, руководитель информационного управления Центрального штаба НОТ и руководитель информационного штаба. Тема сегодняшнего разговора «Развитие России и выходы на организации». Ну, плюс технологии защиты. Да, Роман, здравствуйте. Я... Мы так с Димой познакомились э, и занимаемся таким ну, не совсем стандартной методикой развития человека, э, которая называется метод информационного развития человека. Вот. И, в принципе, занимаемся довольно давно. Сейчас э, такое время наступило, но ну, не, не совсем легкое, когда будем выходить, должны выходить, скажем так, на новые уровни. Итак, метод так, вы, скажем так, открыл и запатентовал Вячеслав Михайлович Бронников. Не знаю, если вы слышали про такого человека. Он в Крыму занимался открытием зрения для сфотографа слабовидящих детей. А, простите, пожалуйста, я вначале не расслышал. Как вас зовут, пожалуйста? Повторите, пожалуйста. А, Николай меня зовут. А, не, Николай, да. Uh, прошу прощения. Вот, uh, Николай, смотрите. Uh, я, конечно, знаком uh, с... Uh, не раз подобные uh, вещи нам ну, там предлагали, рассказывали и да, подобное. Поэтому я все-таки перешел к презентации нашей организации. Я думаю, что мы друг другу знакомы. Я не буду рассказывать, что такое НОТ. Вы так знаете, что НОТ это движение, которое борется за суверенитет нашей страны. Я уверен, что вы это знаете. Uh, поэтому uh, поэтому все-таки попрошу вот сейчас отойти именно от презентации нашей организации. Я попробую сейчас, просто э, самое без видео сказать. Вот uh -huh. э, еще раз, смотрите, э, про организацию, про вас, я слышал. Вы слышали про анод. Я предлагаю сэкономить э, время друг друга и уйти от презентации друг друга. Поэтому, что мы боремся за суверенитет, э, усиление суверенитета России. Вот у вас есть видение, пожалуйста, у меня есть свое, давайте поставить позиции. А вот презентацию организации давайте вот, э, отложим. Uh -huh. Хорошо. Uh -huh. Смотрите, у нас есть, мы предлагаем не совсем, продвигаем не совсем методику, как мы предлагаем, продвигаем метод э, развития человека с новой, то, с новой точки зрения. То есть есть такое понятие, э, оно было предложено в 1979 году еще, как тема сверхсознания. То есть, что у человека есть э, бессознательное, и человек, в общем, суть в чем? В том, что на теме сверхсознания строится все непонятное и как бы так необъяснимое то что наша наука сейчас не может объяснить или как-то понять вот а методика она основана только на сверхсознание то есть вячеслав михайлович он профессионально с этим работает со сверхсознанием он занимается как ну, в различных вопросах как в бизнесе так и в медицине и вот для человека сейчас эта тема стала очень важной и актуальной, потому что на него все влияет его все пытается подавить различные информационные негативные воздействия идут, человек друг на друга влияет. И вот Это как раз все происходит на уровне сверхсознания. И тот, кто этой темой не владеет, тот по факту не имеет защиты от этих ну, вещей. Ну, по-прежнему, извините, продолжайте. Так вот, собственно говоря, смотрите, что я вижу, ну, что я вижу в данной ситуации. В данной ситуации должен быть просто человек, который может дать... Товарищ, Нет. если можно, еще раз, что предлагаете вместе делать? Еще раз, дальше презентовать ага. вместо Бродникова. Ну, правда, мы же 10 минут этим занимаемся. Мы предлагаем технологии. То есть у нас есть интересные технологии, которые можно начать давать людям. Это технологии, связанные со здоровьем. То есть людям сейчас нужны, нужны сознательные технологии. То есть то, что человек, допустим... Это вы так как считаете? Ну, Нет, я, угу. я, я с вами согласен, и если меня слышно, то наше мнение, мнение нота, оно а, заключается в следующем. А, сейчас идет борьба за суверенитет. И тот, кто кого передумает, в смысле слова передумает, тот и победит. А, например, мы сейчас во многом... А, были слабых позиций, но передумываем Америку, в том числе и с, с, в споре а, за нефть. Да, мы вошли в войну, а, ну, и, ну, войну над, с а, странами ОПЕК, у Трампа разоряются сланцевые месторождения, он сейчас будет там, договариваться с тем же самым ОПЕКом по повышение стоимости. Отлично, то есть мы в этом вот передумываем. Вот то, что для, для передумывания, вот этого, для, для развития интеллекта Людей России необходимы разные технологии, я с вами согласен. Я не согласен с тем, что должна быть именно технология метода Бродникова, абсолютно. Но если кто-то для себя ее выберет и посчитает правильным, то, пожалуйста, пусть будет так. Кто-то пойдет, будет больше книжек умно читать, кто-то пойдет, например, в лидера России, допустим, я пошел в этот конкурс, если получится победить, ну, то есть дойти до финала, то там будет обу определенное обучение предоставляться. И, кстати, многие его прошли уже, в том числе там, и с детствующих губернаторов. То есть есть разные методы того, как увеличить, улучшить как знания, так и интеллектуальные способности. Значит, тренировать мозг надо, это такая же, если хотите, мышцы надо тренировать, чтобы они были сильные, накачаны и вообще в тонусе. Вот также мозг надо тренировать, чтобы он был в тонусе. И не надо ничем забивать, типа алкоголя, кабака и чем-то подобное. Вот с этим я согласен. То, что одна из методик есть, это метод Бронникова, возможно, не знаю. Я с ней не знаком настолько глубоко и, может быть, не видел таких успехов. То, что вы продвигаете, удачи вам, мы не против вашей деятельности в любом случае. сколько мне известно, она созидательная и никак не противоречит. Если среди нодовцев будут соратники, которые захотят к вам так начать присоединиться или освоить то, что предлагаете, мы полностью поддерживаем и обеими руками за. Вот, но... Как-то еще здесь, о чем то говорится. я даже не знаю о чем. Поэтому то, что вы делаете, если это помогает людям, это здорово, и, и значит, мы с вами идем в ногу. По крайней мере, я ни разу не слышу, чтобы это было вредно. Если это не вредно, ну, уже хорошо. Так что спасибо большое, я даже не знаю, чем еще могу помочь. Ага. Ну, смотрите, ладно, это, в принципе, я понял вашу позицию еще мог бы предложить, в принципе, вам либо кому-то из ваших друзей и знакомых. У нас сейчас несколько программ разрабатываются. Допустим, есть программа по работе со слепыми детьми и взрослыми слепые и слабовидящие. Так, ну мы же... так, подождите, давайте мы, мы договорились, презентацией и рекламой своих продуктов мы не занимаемся, не надо мне продавать метод Бродникова, и не надо через наше видео а, продавать это кому-то еще. Ну, это просто некрасиво, что ли. Мы договорились разговаривать с вами о политике, давайте о политике разговаривать. А, я же вас не убеждаю брать флаг Георгской Ленточкой и биться с при помощи его. Нет, пожалуйста, используйте те методы, которые считаете правильным. Ну, пожалуйста, не надо мне навязывать ваши услугу. Ну, это выглядит просто пока именно так. Хорошо, спасибо. я вас понял. Спасибо большое. Пар, спасибо за, за внимание. До да, благодарю вас.